Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу. Разберем очередной торговый день, в котором мы зашли в сделку, глядя на дневной таймфрейм, и которая длится уже 4 дня. Данную сделку назовем сделкой дневных свечей, так как надеюсь, что еще не раз к ним вернемся. Также мы продолжим улучшать нашу торговую систему. Как я говорил в предыдущем видео, у меня припасено два улучшения. Одно из которых очень эффективное, применив которое, намного улучшит качество торговли. Смотрите это видео до конца, где я поясню, в чем заключаются улучшения. Записать начало сделки не получилось, но для сути сегодняшнего видео это не важно. С перепугу зашел в сделку шестью контрактами, но речь буду вести про пять. А шестой просто протяну до самого конца. Сетку, которую вы видите, это сетка Fibonacci, настроенная на наши 5 контрактов через равное расстояние, то есть на отметке 50% наша цель, по достижению которой мы будем масштабировать сделку. Первая цель довольно далеко, так как перед глазами у нас дневной таймфрейм и ситуация очень симпатичная. За первый день сделки закрыли 3 контракта, в старой версии системы это было бы на отметках 10-20-30%, а сейчас они закрыты так как вы видите, почему я объясню в конце видео. Второй день и наши маркеры с первого дня пропали, это особенность квика. Обозначим начало сделки зеленым кругом. Действуем по системе, перезаходим внутри сетки столько раз, сколько даст рынок, но с поправкой на улучшение. Один из контрактов у нас будет перезаходить на отметке 0%. То есть мы можем торговать здесь, как отдельной независимой сделкой. Вышли объемы, цена остановилась, далее реакция наверх, входим в лонг. Рынок дает 1,5 к 1, но в голове у нас все тот же дневной таймфрейм. Перезашли одним контрактом в основную сделку, а вторую выбивает по стопу. Обидный вынос стопа. Анализируем ситуацию. Свечи на графике фьючерса по 15 минут. Прошло около часа. Объем, реакция цены пошли наверх. Входим на откате в зоне ретеста. Снова рынок дает полтора к одному, но я боюсь упустить выгоду. И это является одной из ошибок, над которой необходимо поразмыслить и устранить ее. Напишите в комментариях, как вы считаете, как лучше торговать одним контрактом, а я в следующих видео предложу свой вариант. Третий день, открытия рынка, спот открывается на 300 пунктов ниже и улетает наверх, там же у нас стоят лимитки на перезаход, но фьючерс так не сходил. Также рынок не дал перезайти на отметке 10 Опять появляется возможность открыть сделку, стоп получается около 15-20 пунктов, рынок снова дает полтора к одному, а я не знаю что с этим делать, именно не знаю, как действовать в сделке одним контрактом, любая неопределенность забирает наши деньги, есть над чем подумать. Подписывайтесь на канал чтобы наблюдать как шаг за шагом улучшается торговая система и дорабатываются недочеты. Закрываем очередной контракт и одно из улучшений про которые я говорил касается стоп-лосса. Раньше мы улучшали стоп-лосс первым контрактом и получалось если мы заходили в сделку пятью контрактами, Стоп отдалялся очень медленно. А если, к примеру, двумя контрактами, то быстро. То есть в зависимости от количества контрактов стоп менялся неравномерно. Теперь стоп будем менять после каждой проходки внутри сетки по формуле количество взятых пунктов от 0 до 10, от 10 до 20 и так далее делим на количество контрактов, умноженное на 2. В нашем случае расстояние внутри сетки 130 пунктов Делим на 5 контрактов, умноженное на 2, то есть после закрытия каждого контракта, улучшаем стоп на 13 пунктов. Теперь независимо, сколькими контрактами мы зашли в сделку, стоп будет развиваться равномерно. Четвертый день. открытия рынка. Большая волатильность. Цена уходит за нашу отметку. Объемы. Выходим. Масштабируем сделку, переносим получившуюся сетку, глядя на старший таймфрейм. Вы, наверное, уже догадались, какие изменения произошли с сеткой. Раньше мы выходили равномерно до цели левитками, несмотря ни на что. Теперь мы натягиваем сетку и выходим по достижению отметок при появлении минимальных признаков на остановку или разворот цены, что позволит более эффективно выходить из сделки и перезаходить в нее. Считаю это достойным улучшением, так как смотрю предыдущие видео и думаю, насколько была бы качественнее торговля в тех сделках, применив бы это улучшение раньше. Как известно, совершенству нет предела, буду улучшать торговую систему дальше. Присоединяйтесь, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.